Нажимаем на кнопку «Отправить». Ожидаем, пока оплата будет зачислена. Так, платеж зачислен. Нажимаем на кнопку «Завершить перевод». Вот у нас открылась страница, где отображен статус перевода. Вот у нас второй, а уже третий шаг из пяти. Ну, ждем, когда перевод поступит. О, вот, деньги пришли. Зачислено 102 540 рублей. Отлично. Здравствуйте, мои друзья. С вами на связи Павел Светлов, и сегодня я расскажу вам, как можно получить 1400 долларов на свою карту по программе стимулирования экономики. Наверное, многие из вас уже слышали, что буквально на днях в Америке была принята соответствующая программа, которая предусматривает выплату обычным людям до 1400 долларов на одного члена семьи. Сейчас, наверное, это самая обсуждаемая новость в интернете, они пишут различные издания, говорят по ТВ, и, конечно же, многие блогеры уже успели рассказать о получении этой суммы. А некоторые даже сделали краткую инструкцию, как все проверить и получить эти деньги себе на карточку. Пакет стимулирования почти на 2 триллиона долларов, который должен подписать на этой неделе Джо Байден, станет вторым по объему в американской истории. Практически все получат 2400 долларов. Американцам раздадут по 1400 долларов. Выплаты от государства получат большинство налогоплательщиков. Это предусматривает законопроект об экстренном стимулировании национальной экономики. Американский план по ретункам. Громадяны США отримуют по 1400 долларов в рамках национальной программы стимулирования экономики. Один из наибольших в истории пакетов на сумму майже 2 триллиона долларов его ухвалили в Конгрессе. Закон подписал президент Джо Байден. Сейчас в Америке правительство раздает деньги. Что это за новость такая, когда деньги э, раздаются? 1400 долларов распространяется как на взрослого, так и на ребенка. То есть семьи, у которых двое троих детей, получат очень хорошую сумму. Должен вам сказать, многие граждане России, Кыргызстана, СНГ и других-других стран, которые не являются гражданами США, получили такую же финансовую поддержку. В силу того, что многие блогеры, кто рассказывал про получение этой суммы, сами находятся в Америке, они не могут показать, как это сделать нам, тем, кто живет в России, Украине и странах СНГ. Да, эта программа доступна и для нас с вами. Отдельно хотелось бы поблагодарить за эту информацию Тимура Алиева, иначе эта новость просто пролетела бы мимо меня. Ну а по телевидению, как обычно, ни в одном из сюжетов даже не рассказали, что наши соотечественники тоже имеют право получить выплату. Итак, я смог связаться с некоторыми из блогеров и постарался собрать максимально подробную информацию о том, как правильно заполнить все необходимые данные, чтобы получить выплату. Также я пообщался с людьми из нашей страны, которые уже получили свои деньги и уточнил различные детали для получения выплаты, находясь за пределами США. И теперь я готов поделиться этой информацией с вами. Можно сказать, что этот ролик будет некоторым дополнением ко всем этим видео, и в нем я покажу весь процесс от начала и до конца. И, наверное, на данный момент это будет самая полноценная инструкция по получению этой выплаты. Итак, сначала переходим на официальный сайт выплат. Ссылку на сайт вы можете найти в описании под этим видео. Спускаемся в самый низ страницы и находим кнопку Custom Form. Нажимаем на нее... У нас открылась страница заполнения формы. Здесь нужно быть очень внимательным и указать все данные без ошибок, иначе есть вероятность, что вам просто не одобрят вашу заявку. Первый раз, когда я собирал всю информацию по получению этой суммы, мы с женой заполняли ее данные, и выплата ей уже пришла. Поэтому я буду проверять свои данные и заодно подробно покажу, где и что нужно указывать. Так сказать, в режиме онлайн. Первое поле full name. Указываю свое фамилию, имя, отчество. Светлов. Павел Алексеевич Далее указываем дату рождения 17 июня 1989 года Выбираем страну Да, тут важный момент Если в вашей страны нет списки, то выплата для вас пока недоступна К сожалению, в таком случае остается только следить за новостями И время от времени проверять, когда она появится Чтобы начать процесс получения выплаты Есть. С этим разобрались. Так, ну и теперь первый важный нюанс. SSM номер Когда я смотрел видео своих коллег, я совсем не понял, где мне взять этот номер и даже немного растерялся. Дальше вам нужно ввести свой social security номер. Пишем social security номер. Но в итоге, пообщавшись с теми, кто уже получил выплату, я понял, что это не так уж и сложно. Вообще, номер SSN закрепляется за вами автоматически, когда вы получаете банковскую карту, при условии, что карточка использует платежную систему Visa, MasterCard, Maestro или Мир. А под это условие попадают почти все карточки. В Штатах SSN используется повсеместно, поэтому все его знают наизусть лучше, чем номер паспорта. У нас же его необходимость не так распространена, поэтому мало кто о нем даже слышал. Чтобы его узнать, нам достаточно кликнуть под этим пулем на эту синюю ссылку с вопросиком. «Find your SSN». Затем листаем чуть ниже и нажимаем на третий пункт. Онлайн. Get from credit card details». Появится поле, в которое нам необходимо указать номер нашей банковской карты. «42.76», «74.65», «32.48», «55.14». И нажимаем на кнопку «Request SSN». «Запросить SSN». Ждем пару секунд, и номер автоматически появляется в поле. Вот он. Тут его даже не нужно будет копировать. Вот так вот оказывается все просто. Так, на этом все. Мы все данные заполнили. Советую еще раз все перепроверить. И теперь нажимаем на кнопку «Submit». Ждем, пока наши данные проверят. Как только этот процесс завершится, мы сразу получим информацию по одобрению выплаты или ее отклонению. У меня в прошлый раз это заняло около минуты. Ну, ждем. Кстати, чуть не забыл предупредить, что выплаты одобряют только тем, у кого доход по банковской карте не превышает 80 тысяч. Это одно из обязательных условий. Но попытка не пытка, в любом случае советую всем проверять, мало ли есть какое-то исключение. Вот! Отлично, все получилось! Мои данные успешно проверены, и мне только что тоже одобрили выплату в размере 1400 долларов. Осталось произвести пару простых действий и получить их на карту. Так, принимаем соглашение о получении выплаты и нажимаем на вот эту синюю кнопку ⁇ Select A Payment Method ⁇ И тут нас с вами ждет второй важный момент, на котором некоторые путаются и не понимают, что делать дальше. Но я сейчас все расскажу. На этой странице нам необходимо выбрать способ получения выплаты. Большинство блогеров, как я говорил ранее, показывали, как получить выплату, находясь в Штатах. А для нас с вами этот процесс чуть-чуть отличается. Смотрите, тут у нас представлено на выборах три способа. Первый способ – это провести прямое, директ, зачисление. Этот способ выбирают те, кто находится на территории Соединенных Штатов или в странах из этого списка. Второй способ – SWIFT – это получение выплаты международным переводом. И третий способ – это получение банковского чека по почте, но он доступен только на территории США. Нам нужен второй способ. Но если вы собираетесь в США или в одну из стран, указанных в первом пункте, то я бы рекомендовал выбрать первый вариант перевода, так как вы сможете сэкономить на обмене и вам уже не нужно будет менять валюту, а сама сумма поступит к вам тогда, когда вы окажетесь в одной из вот этих вот стран. Так сказать, небольшой лайфхак для путешественников. Ну а я выбираю второй способ. Мы попали на страницу ввода данных карты, на которую будет произведена выплата. Еще раз проверяем, правильно ли указана ваша фамилия, имя, отчество. И вводим номер карточки. Готово. Нажимаем на кнопку «Continue». Ожидаем, пока система зарегистрирует выплату и рассчитает стоимость услуги международного перевода. Перевод успешно зарегистрирован и ему присвоен номер. Спускаемся чуть ниже и выбираем тариф перевода. Для нашей страны доступно два тарифа стандартный и Swift Plus. Чтобы долго не ждать, я сразу выберу тариф Swift Plus. По нему должно быть практически моментальное зачисление. Как раз и в режиме онлайн покажу вам факт зачисления выплаты на мою карту. Но, к слову сказать, с супругой в первый раз мы выбрали стандартный тариф. Выплата по нему поступила минут через 20, хотя вот написано, что от 30 и больше. В общем, если вы готовы подождать, выбирайте стандартный тариф. Ну а я выбираю Swift Plus и нажимаю на кнопку Complete payout. Ну, тут ожидаем. Вот мы попали на платежную систему Swift и сейчас должна открыться страница для оплаты тарифов Swift Plus. Вот, прогрузилась наша форма оплаты. Ну, здесь все, в принципе, стандартно. Тут указываем наше имя. Указываем адрес электронной почты. И телефон. Нажимаем на кнопочку «Оплатить». У нас загрузилась форма для ввода данных карты. Здесь тоже все стандартно. Заполняем номер карты. 42, 76, 74, 65, 32, 48, 55, 14. Тут срок действия. И три цифры на обороте. Жмем оплатить и ждем смс. Так, код пришел.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 О, вот, деньги пришли. Зачислено 102 540 рублей. Отлично. Ну а я, чтобы уже полноценно завершить выпуск, давайте войду в свой кабинет Сбербанк Онлайн и покажу вам поступивший перевод. Захожу на портал Сбербанк Онлайн, указываю свой логин, ввожу пароль и нажимаю «Войти». Ждем смс подтверждением. 122. 945. Ждем загрузки. Так, вот мой аккаунт Сбербанк Онлайн. Вот мои три карты. Я указывал эту карточку. Виза 5514. История операций. Вот последняя выплата, 540 рублей. Это как раз 1400 долларов по текущему курсу. Ну а ниже, вот отображается тот самый свифт-тариф, что я оплатил ранее. Что ж, думаю все вы согласитесь, что это вовсе неплохая сумма денег, с учетом того, что я потратил всего около 10 минут, чтобы ее получить. На этом моменте я хочу завершить свое видео и отдельно хочу поблагодарить всех людей, которые помогли мне разобраться с непонятными деталями. И можно сказать, каждый из вас сделал маленький вклад в появление этой видеоинструкции, которая, я уверен, будет полезна очень многим зрителям. Что ж, друзья, спасибо всем тем, кто меня смотрит. Желаю вам, чтобы и у вас получилось повторить все эти действия, что проделал я и уже сегодня получить свои деньги. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и жми колокольчик, чтобы не пропустить мои новые ролики. До встречи!